Итак, в эфире юбилейный, он же первый выпуск передачи про всякие там изобретения У нас есть уникальная возможность задать пару вопросов величайшему изобретателю современности Пину Пин? алло, алло, Пин! Ты меня слышишь? Да? Так, Пин, правда ли, что изобретателем может стать далеко не каждый? Кто это придумал? Найн! Изобретать может любой, даже ты! Погоди, погоди, что значит любой? А как же навыки там всякие, технические? Главный навык для изобретателей Хотеть сделать что-то лучше, чем раньше Делаешь полезный вещь, делаешь лучшую жизнь Вот так все просто? Конечно! Захотел, придумал и сделал Вы прослушали авторитетное мнение лучшего изобретателя Неправильно говоришь Почему лучший? Ерунда! Лучший изобретатель не бывает ведь каждый внутри душа изобретатель. Нужно только не бояться и начать. Ты тоже это можешь. И вы это можете. Поехали. Эх, что еще можно добавить? Каким будет завтрашний день? Зависит от нас, уважаемые телезрители. Юки-голки, как это здорово.